Всем здорово, с вами Гитр 94, давно не виделись, я лежал в больнице, поэтому долго роликов не выходило. У меня просто были сломаны пальцы, средний и безымянный, поэтому я лежал на больничном и просто не мог нормально ничего снимать, потому что был далеко от компьютера, ну, сами понимаете, только сейчас появилась возможность, правда, еще не все могу снимать, пока только на реакции, или, например, летсплей, где там только одной рукой можно что-то управлять пока они не, вос... не восстановятся у меня. Ладно, начнем с реакций. Хорошие игры, мормок, номер 16, баги, приколы, файлы. Погнали смотреть. Пин, не могу щелкнуть со сломанными пальцами. Что-то онлайн стало, что за свистопляска тут происходит. Оу, Игорь, что за пушка гаусная, ты видишь? Ну да у э, Пушки гауссные, страшный разряд. Кстати, <смужья> в этой шапке Мопсу уже, кстати, был здесь очень с коротким. Да ты задолбал умирать. Ладно, я сваливаю отсюда. Не <смужья> знаю, мне кажется, надо идти все-таки на роллплей какой-то другой новый запускать, ну, надо потому что здесь. Очень хаотично все, типа, ты, ты прям аж не понимаешь, не можешь... А, ну да, с... там же ролплейные сервера не заходили. Да не хаотично, ну да, по-другому, но не хаотично. Просто если копы не гонятся, то нихера не хаотично. А если люди достают пассивный режим, и все, они даже не смотрят в ту сторону. Вау! Вау! О, прикольный мой. Иди сюда, Игорь, ко мне. Я бегу. Только если я не не его не поднять не могу. не могу, у меня нет доступа, к У вас нет не доступа ва, доступ к этому личному транспорту. Что? Его-то почему выкинул? Все произошло? Подошел какой-то чувак там, не до конца прогрузившийся. Его сбил, и Бармок вылетел. Где логика? Welcome to London. У меня девочка... хп! так, это уже уверочек. Я а не помню, Мэр раньше же. записывал овервоч или нет. Сейчас тебе только погодить. Будь тут даже багов-то особо да нет в этой игре. Плохо. У меня 620 демп. Ну хотя я на фаре там настрелял нормально, пару пилов сделал. Оптический визор активирован. Что за оптический? Ну, это типа, когда ты у меня в прицеле. БЛЯТЬ, АТЬ КОВНО! НИКИЕ СОКО! Что? Я, я, я не понял. Ознакомьтесь, это Игорь. Он... О, Mortal Kombat 11, только недавно проходил. А это я. Ну как недавно, пока... не знаю, до того, как в больнице лег. Треугольник на геймпале. Попробуй вниз вперед треугольник, хорошо. Вниз, э, сейчас, вниз. Вниз? Вперед. Подожди, не бей, я, как... я кое-что попробую. Вот типичный вниз. в Mortal Kombat. Или вниз. Сначала вниз, а... потом ага. здесь все используется так. Вниз, вперед. а Получить. где треугольник? Ой, быстро! Нет, no, на PlayStation а, не играет, ты так понял, фу. да? Секском. Ну нормально, ну ладно, в принципе я готов тебя по этой системе ушатывать, погнали. Что ты? А? Погоди, погоди, треугольник! Бля! ему уделает пополам, я так понял. Не треугольник! Все подряд нажимать. Треугольник! Не Значит, этого инвалида взял, да? Mm -hmm. Ну, я надеюсь, ты готов получить пощам от женщины. Ох, наконец, никакого колдовства более приземленные такие бойцы. Ну, no, нет, а, я бы не сказал. Ладно, беру свои слова обратно. <laughs> Нихуя тебе. Может, у тебя и турель в трусах, бля? Я нашел свою тактику. Я еще не все видел. Я 6 Одним ударом спами, бля? <laughs> да? Ох, блядь, Рега. а! Как особенно в онлайне пульпот. такое любит мне нравится звук твоих кулачков, слышишь? он прикольный я уже, блять, ненавижу этот толпанный звук это он, он, он, он ууу, зубов это иногда даже приятно что же делал тебе приятно? это правильно то, что он именно в хорошие игры запихнул, а не в отдельной ролики уж тут а багов а то особо фаталити? нет у -у. ты меня полностью зубов лишил я блокировал атаки, потому что Ой. офигенная фаталити нет. Блин, я не сделал тебе бруталити. Блин, я хотел бруталити тебе сделать. Я бы тебе без зубов такой бруталити устроил бы, У них в основном уже ММО, вот эти вот, я не знаю. Стри на меня. А ты кто? Вот, я хотел. Что она умеет? Это что? теперь скажи какую-нибудь глупость. Сказал глухое слово. Фейл Я... такой, Что? Ты, ты спрыгнул на эту штуку что ли? Ебать. Так а что за игра? Отсюда. Стой, дай проверить. Нет, не не сработает. Нет, сразу. Да... Посмотри. Форест? Нет, нет, зайди, зайди наверх. Или что у это? тебя повороты резкие, ты упадешь отсюда. Я видел, как эта штука работает. У я тебя слишком резкий этому... поворот. Горки нет, делают, делают непонятно. Ты застрянешь на первом повороте просто. Я уже почти достроил. Ты, ты эту хуйню построил, где у меня лестница должна быть, мать твою. Да, сука, она ЗБС, надо просто палку. Да, какой ЗБС, что Длин, это? Дин, ну они сделали группу. Ты думаешь, я, отвечаю, я она стена. она работать не будет. Потому что у тебя повороты резкие, ты выпадешь Я из понял, этой части. Как не успеет стоит? свернуть, просто не вылетит, не получается, не горки не хочет, не хочет Вот у меня работает Приходите ко мне Приходите на мой аттракцион Чем еще заниматься в этом в Да, только горки строить Хотел моих клиентов взять себе Поехали На Серепашем панцирь как на Леденке А даже у меня почти что Что там за бревно было? моя работает идеально У тебя булыжник тут огромный, И возможно он прошел через меня не, у меня просто ягодицы друг от друга далеко расположены. Посмотрите, как я поеду, посмотрите. Пожалуйста. Погоди, погоди, презентация как новой вы дороги. Вы кнопа, боитесь, что за давай приезжай, патый, наверное, кнопа? А, кнопатый, наверное, Я хочу посмотреть, как твоя эта дичь работает, давай. Окей, как, как Смотри, ты сейчас вылетишь ебли. просто, давай, как создатель первый ебнешься. Смотрите, Вылетел сразу, это... сразу через Очень круто! Твой этот аттракцион, оказывается, Олег Он что-то тут люди застряли посередине. Так, подожди, этот аквапарк надо подорвать. Хочется есть, найти что-нибудь съедобное. В этом камень какой-то нашли. О, очень подвисает. Погоди, погоди, полагай! Ебать! Минус сервер! О, прогрузился! А это она взорвалась? Да, Чёрт? она полностью Она... А что произошло? А оказалось, так высоко? Почему она вверх закинула? Ты где? Как это оказался, Фиг его знает. Не Так сервер так решил. Казую. что он должен был наверху. Убивай, убивай. Чё Так, это еще Что там? ой Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Вот это он вас. Почему у меня забрал. ульта так не работает? Ну всё, а Габелла. У меня ульта готова. Ультую! На, покупку кумпалу, Ну, конечно, он. Я yeah, yeah. Кто бы сомневался. Залетел из всех отелья. Мари. О, мой любимый момент! Это я, если что, там ничем не помогал. Да, в лучший момент попал мормок. Ситом своим стою. Кстати, мормок вон хорошо играет. <сих> ну, в сайбат. Не подходит. Ну, было ну, ну, ну, да. ну, полное. Так, это копыта, это ласты. Всё, иди сюда тебе, я тебе капец, короче. Бля. <сих> И тут же огрёб. Хала, <сих> смотри. Ха, <сих> подсечка. О, бля. ч чё, думаешь? О, что ты, почему Миш, тимишь, выкаешься? Опа, это? Масса шей! Да вставай! Вставай, придурок! Не вставай! Сейчас я смотрю фаталити, как сделать. Блин. Хочешь, чтобы я помучился еще, да? Oh. О, твою жма! No. Бляааа, я сделал не с фарша! Мозговыносящий удар. Вы никогда не задумывались, глядя на человека, что у него в голове? Окей, задача победить детсим в компот, господа. Олег, ты Фурион, да? У Тёма, у тебя же по дефолту скин черный, понимаешь? И ты, когда летишь, ты тоже черный. И у тебя, он такой черный, когда летит... А потом пьян. Он смог. Когда же смогло перебраться через границу, типа? Меня попросили Что там за девушка говорит? Это наверное... Слушай, а Была же какая-то девушка раньше, не припомню просто, как ее звали. А идите заключительную в кс и пойдем. А? Я умер? Что? Потому что хуйню сказал, вот почему. <смех> <смех> Блин, что, здесь вообще привет? день будет когда-то или нет? Начинается что -то. Здесь ночь длится три дня, как будто, я не знаю. Да, да да есть такое. Ночь длится три дня. Я чё? Поехал? Ну-ка, ну-ка, ей. Я... Вот сейчас видно, Ну как... вот смотри, ты Промахнулся, Фамилиunda... недолёт. К... Какая у тебя горка кривая, ты видишь, она twisted. идет в прямо, Сложно прямо... Давай, Марбок, докажи, hinAT. что ты же... тоже... Он едет, едет. Что ты пролетишь дальше и не вылетишь мимо. Все, все, все к херам. Вот-вот-вот, смотри вот, на Олега. Такая же херня, тупо в конце...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 но это же не трамплин. Или ты как направляющий что ли сейчас строишь? Нет, сейчас подожди, я хочу как-то... Это хуя ресурсов, блин. Я не стройки молодые люди. Что они стать? Я краш трэсте. Вылетишь. Так, у тебя там в конце-то что? Почему я подпрыгну? У тебя поворот. Друзья, а почему мне в конце поворот рели? Я не знаю, какой член такой горка. Какие ассоциации, Мармук? Oh. Фаталитей с трейлера. Я вот все думаю, МК-11 метта. Начать уже проходить эту башню Или сначала пройти в десятом И с наступающим летом всех Лето, пожалуй, прошел. все Я задам стрикача, а вы можете подождать рамочки Здесь был гребаный мормок И рубрика «Хорошие игры» И успокойтесь уже Со следующей недели заработает этот треклятый вентилятор У -у -у. Пока Забыл, что хотел написать Но поверьте, это было что-то годное Мармок Rage 2 Лучше по собой параллодорожное движение Да, его его постоянно сбивала еще чуть-чуть, дорогой вентилятор, мы ждем твой второй приход. Не включать до лета. Нам стим. Ну, как и обычно, ролик мне пон зашел, понравился очень. Ну, конечно, правильно, что он Mortal Kombat 1 запихнул именно в хорошие игры, а не в отдельную игру, потому что там багов практически нету, да и фейлов там тоже особо нету, только как... Тут, тупить только, если все. Ну, а в... где горки дела, я не понял, это Forest, по-моему, игра, или какая-то другая, я не знаю. В Overwatch, ну, я не помню, он проходил раньше в Overwatch или нет. Ну, тоже, не, не знаю, тоже надо в, хоро... в хорошие игры запихивать. Ну а в целом понравилось. Ладно, если понравилось моряк, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, шмите на кольчик, чтобы не пропускать видео. Свои группы контакт. А подписывайтесь на Мармока и до следующего видео.